Привет, дорогие подписчики! Вы посмотрели необычный видеосюжет, который был сделан в Майкопе. Удивительно, но эти кадры шокировали вас, наверное. 2020 год. Никто не думал, что космический НЛО может прилететь прямо в город. Недалеко от мечети этот объект завис. После нескольких времени он просто исчез. Как они появляются и как они исчезают, я не могу объяснить. Но есть множество тайн которые вы должны знать. Не так давно мы с Алексом засняли множество интересных объектов и даже инопланетного монстра. Что они из себя представляют и для чего они на Земле? Очень странный путь у нас начинается именно в этом видео. Много чего есть и много чего нету. Мы с вами, дорогие друзья, начнем рассказывать о том, что происходит на нашей планете. И почему они появляются в лесах, в горах и в других местах, где людей почти нету. По следам мы начали в одном очень удивительном месте. Про него мы вам потом расскажем и даже покажем. Но суть в том, что вы должны знать, что это за место. И почему там всегда происходит необычное аномальное место. Посмотрите необычный видеосюжет. А потом я вам все расскажу. Смотрите, дорогие друзья, я вам кое-что покажу. Это необычный камень, который здесь находится. Вот смотрите, я сейчас положу камень, вы увидите кое-что интересное. Смотрите внимательно. Офигеть, вы это видите? То, что я вам сейчас покажу, дорогие друзья, это было сделано в одном очень удивительном лесу. В том, что в этом лесу есть множество необычной и очень странной техники, которая оставила инопланетное, можно сказать, существование, а именно пришельцы, оставляют на земле необычные камни. Под видом камней они могут движение людей зафиксировать. Что за камни и почему множество людей считают, что это фейк? Я взял в руку, положил на бревно, где издается необычные электропомехи. В этом месте есть множество интересных вот таких датчиков. А именно, кто их разбрасывал, никто не может понять. Посмотрите внимательно, что я делаю. Ложу и отхожу. Эти кадры просто очень ценные и очень шокирующие. Потому что множество людей считают, что НЛО не существует. Почему этот датчик зафиксировал? По всему, можно сказать, периметру здесь они раскиданы. Здесь находится недалеко от этого места база и НЛО. И по этим они необычным датчикам фиксируют наше, можно сказать, появление. Посмотрите, как светится синим цветом. Как вы думаете, что за этот необычный кадр и почему такое прям всех шокирует? Много есть тайн, которые никто не может объяснить. Но это еще не все. Есть еще одно. Но мы вам сейчас покажем необычное инопланетное существо, которое пряталось, можно сказать, в одном месте. Хотите увидеть? Посмотрите внимательно, и вы точно будете шокированы от этого видеосюжета. Что это такое? Кстати, контакт с инопланетными существами очень тяжелым. Как вы думаете, что за существо и почему люди считают их несуществующим? А все очень просто. Мы нашли в необычном дупле необычное существо, которое нас напугало. Оно рычало, оно прогоняло. Конечно, зная их позицию, мы просто стояли и снимали. Эти несколько секунд нас просто в ступор взяли, нам было очень страшно. Да исходя из всей ситуации, кто из вас видел настоящего инопланетного существа? Конечно, есть множество тайн, которые про них не говорят. Но в том же лесу мы нашли это необычное чудовище. Аккуратнее будьте, когда вы идете за грибами или на охоте. Потому что множество тайн скрывает лес. Они находятся под землей. Недалеко есть от этого места еще одна пещера. Которые там же они еще проживают, днем они слабы, но ночью они хищники, они видят очень хорошо. Нам еще повезло, что они очень плохо днем видят, потому что он не знал, кто мы. Мы, конечно, в плане того уже сталкивались с такими необычными существами, но контакт мы не шли. Мы с Алексом засняли и пошли еще на другое место. Но там случилось то, что мы не ожидали. Пришел необычный туман. Но после тумана вы не поверите, что появилось. Вы никогда не узнаете правдивость того, что скрывается в этих местах. Да я прекрасно понимаю, что вы будете думать, что это все брехня. Хотите увидеть что-то пострашнее? Тогда посмотрите следующий видеосюжет. Посмотрите этот объект. Алекс пошел посмотреть поближе. Куда ты пошел-то? Ну вот эти кадры вообще шокировали нас. Вы спросите, что это было? А это был настоящий контакт НЛО с людьми. Но суть в том, что этот НЛО нас прогнал. Прям прогнал. Я, честно, не мог понять, почему. Но суть в том, что он появился из тумана. Мы когда шли по лесу, Вышли на какую-то необычную тропу. Потом появилась плохая погода и резко начал спускаться туман. После этого Алекс увидел необычный свет в тумане. И этот свет начал спускаться. И когда мы увидели, что это не свет, а НЛО, нам сразу стало очень страшно. Эти кадры были сделаны не так давно, но удивительно то, что вы видите на свои необычные экраны этот неопознанный летающий объект. Что на самом деле нас пугает, то это необычный видеосюжет. Как вы думаете, кто про это может узнать? Да никто, потому что эти кадры вас просто в ступор кинут. Смотрите внимательно и почему они здесь. И что самое интересное, он издавал необычные звуки. Такие звуки я честно слышал первый раз, но суть в том, что в этих местах нету вообще ничего, кроме теперь НЛО. Если вам понравился этот необычный видеосюжет, то поставьте лайк, ну и подпишитесь. Ну а с вами был Тайна НЛО, что увидели, то и услышали.